Всем привет! Меня зовут Федотов Павел, и с вами студия звукозаписи Брадвей Records. Для начала хочу всех поздравить с наступающим новым 2020 годом. И этот год не прошел бесследно, потому что у нас очень теплая ламповая атмосфера. Я думаю, с нашим ламповым комбиком станет еще теплее, если вы понимаете о чем. Хоть наша студия находится в гараже, наших клиентов это не смущает, потому что у нас здесь всегда тепло. У нас здесь есть диван, чай. Кофе, специально подготовленное помещение. И, конечно же, обалденное качество записи. Итак, три ништяка. Ламповый маршал 20 w Origin Нойман tlm 103. И оставляем цены на том же уровне. Ламповый Да, обязательно подними его и улыбнись. Ну, показать, что он миллиоткий. просто волшебный. Сейчас Какой у него звук сейчас буст и смотри да петля эффектов то есть мы можем вот него вот сзади бутремочку примочку и прям запашек удобно то есть вот эта а, кнопочка буст если ее поднять немножко у получается да. усиливается гейн и то же самое дублируется на фут свиче. ладно сейчас Подрубай! Я сейчас вместо чай. Белая штука. Комик, он у нас разогревается. Ну а? все, я играю. Студия не стоит на месте Студия развивается Мы постоянно боремся за качество С каждым годом навыки записи и сведения улучшаются Аппаратура становится дороже Теперь у нас есть профессиональный ламповый комбик Теперь у нас есть профессиональный студийный микрофон. И это не может не радоваться. Приходите к нам, и сами поймете, что это просто вышка. Ну что я еще сказать? Поздравляю всех с наступающим новым 2020 годом. И хочу, чтобы у вас все было хорошо. Чтобы никто не болел. Чтобы было отличное настроение. Чтобы было много вдохновения. И успех в творчестве как таковом. Что еще сказать? Не знаю. Плохой из меня оратор. Тадан. Бродвей Рекордс. Лучшая студия звукозаписи в Пушкина.